ха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 Чтоб разбить поп Я бы хотел, чтобы сражения в нашем мире прекратились. И я. Мари намного прекраснее. Хотел бы я свидания сотни Мари. Да, Мари еще до рождения была ангелочком. Здесь. видимо, ты не знаешь здесь? я внутри тебя была. здесь? твоя сторона плохая, твоё второе я мой двуличный <с друг <с в детстве хотел стать героем что одним ударом отправляет ублюдков вроде тебя в нокаут больше я работаю не еще. давай, чего ждешь? теперь, когда я вижу, насколько вы, мисс, хороши с собой не пора ли нам познакомиться поближе? Молись и плачь, техо. Пошел нахуй. <свист> нахуй иди. Ты нахуй иди. <свист> иди нахуй. Нет. Ты скажи. Умой его мусин дэйру нани украла он нанинал из онлайна я переключаюсь в офлайн. дай модафака дай модафака дай сигара цилиндр и прочь глаза как ночь твой бог сцеленет могу Пока, сиська-дракон. И принцесса-переключатель. А? Умаева ва мм у син де ир Привет, придурки! teenage wedding. Все будет хорошо, не забывай. Кому платить за счет, не унывай. Все будет хорошо, не забывай. Давай. давай.